Так, ребят, всем привет! С вами канал Криптоген. Сегодня нашел еще один очень классный проект. Блин, он, наверное, отличается точно от других. В принципе, очень серьезный. Много читал про него. Здесь, в принципе, проект такой, что нужно как бы вникнуть, да, что он себя представляет. Но опять же, что мы опять рассматриваем? да Мы сейчас пробежимся, в принципе, по... Вообще по проекту, да, по сайту, что из что себя представляет, как можно на нем заработать, Это самое главное для нас, стоит ли или нет покупать мастерноду, цены и так далее, когда они будут на биржах, на каких, сейчас по всему пройдемся, посмотрим, в принципе начнем, называется как бы проект BD Chain, D Chain, не знаю как правильно назвать, неважно, а это Китай тут даже сайт уже, вот вы зайдете, да, я ссылочки естественно оставлю, говорит и показывает вообще то, что он очень крутой, видно, что сделан там не на коленке, да они вложили как бы вообще в проект много кэша, это 100% это видно то, что они залистятся там это даже не столь важно, где и как это вообще нас интересует ну, в принципе, все оформлено очень классно а у проекта, ну, как они говорят, большое будущее, да, ну тут, в принципе, с этим, наверное, не поспоришь, потому что у них вообще сама задумка, да, сам проект очень-очень э, крутая. Это инновации прям уже будущего, то есть там вплоть до того, что будет искусственный интеллект у них э, работать. Это уже в следующих кварталах, я покажу все, что и как. То есть проект реально классный. Ну, здесь, естественно, у нас все ссылочки на дискорды, твиттеры, телеграмм и так далее. Вы можете зайти посмотреть, да, белый лист, белая бумага. Кому интересно, это, в принципе, если вы вкладываете свои деньги, нужно обязательно ознакомиться с проектом. Без этого никуда. Тем более, если это мастер вы, к примеру берете, конечно, нужно понимать, куда, кому вы отдаете деньги. И здесь 99% даю вам, что это не скам никакой, ни в коем случае то цена на монету будет э, очень привлекательная и она будет только расти, потому что, в принципе, если посмотреть даже наперед, э, то у, они и в следующих кварталах уже будут показывать, э, они уже показали, что у них там какие-то задумки, прям, какие-то сферы грандиозные. И когда это будет происходить, а у вас уже будут монеты, цена на монету будет только расти, то есть это вы сможете еще заработать. Ну, это классно, однозначно. Так, ну в принципе, что мы здесь можем посмотреть, в них все проект о чем у нас, так, в двух словах, ну скажу. Я читал, переводил, сейчас покажу сейчас с переводчиком. Они в принципе как базу огромную данных делают, базу защиту именно данных ваших. Это все будет построено на блокчейне, то есть да, это все именно основано будет на нем, на вот, вот инновации построены на, именно на блокчейне, то есть, Ваши базы данных, тут они не то что ваши там моя или ваша где-то на компьютере. Нет. Это говорится о больших каких-нибудь компаниях, корпорациях, они не приводят примеры кого-то, потому что это еще не практикуется. То есть э, огромные корпорации, где проходят в день, я не знаю, тонны просто инфы, да, и которая хранится, там видео, отчеты, документы, миллиард файлов э, с нереальными объемами. Это где-то хранится, и утечки, чтобы не происходило нигде, ни в коем случае. То есть, соответственно, будут вводиться вот ну, такой вот проект, как этот, будет помогать с этим. То есть они будут хранить ваши данные не только персональные, но то есть и общие каких-либо огромных там предприятий и так далее. Есть, даже не знаю, как правильно сформулировать, но это в принципе так и выглядит. Здесь можно все почитать, что как, да, там я говорю, подкрывал вкладку с переводчиком. Не совсем корректно переводит, но в принципе вернемся, посмотрим, что у нас, не знаю, нужно будет то нет. Здесь, ну, здесь, в принципе, на здесь слишком, наверное, такое трудное описание. Не знаю, нужно каждому просто сесть, так, прочитать, вникнуть с углубленными знаниями нужно это все просматривать. Так, что у нас, здесь в принципе ответы на часто, самые часто задаваемые вопросы, они отвечают, почему именно их не проект, почему его стоит выбрать, э, что он из себя представит, да, то, есть, э, то есть, что они будут вообще в будущем делать, э, они там поясняют. Но то, что не будет аналогов в ближайшее время э, данному проекту, это наверное, наверняка. То, что они, опять же, видите, все, вот, все на блокчейне идет, дальше будет искусственный интеллект уже сам этим всем заниматься. То есть, понимаете, это уже реально говорит о том, что инновация будет что-то уже вот такое будущее, в принципе, наверное, недалекое, когда уже будет искусственный интеллект, все делает сам, в принципе, за людей. И они все это будут внедрять уже в 2019 году. Будем смотреть, вообще, что это себя представит. Это Китай, в принципе, передовые технологии, почему бы и нет. Проект реально классный, там очень крутая команда. Будем смотреть, что они что они будут делать. Ну, на, на что интересует? Интересует то, что монетка будет э, стоить нормальных денег. И если входить в этот проект, нужно входить прямо сейчас. Я вам сразу говорю, вот сейчас не нужно думать. там через неделю, через месяц нет. Если брать, то нужно брать прямо сейчас, потому что они, у нас сегодня шестое, они седьмого числа уже на бирже будут. Они уже будут на бирже, то есть уже монет можно будет да, торговать. Посмотрим на цену, цена будет нормальная, она будет только расти. Я вам, бетон просто сто процентов. Так что смотрите, тут у нас дорожная карта сейчас идет у нас по дорожной карте так потому что мы смотрели ну опять же они говорят то что за проектом стоит будущее да это понятно сейчас посмотрим хотя может уже не стоит с переводчиками говорю прочитайте каждый поймете нет как бы тут uh, такой хайло инвиша нужен чтобы именно прям подробно понять ну в принципе в общих так набросках можно примерно понимать о чем идет речь но они дальше все это будут расписывать еще показывать кому не столь понятно так в принципе дорожная карта ну то что у нас именно сейчас идет да то что они везде себя анонсировали особенно то есть были анонсы на разных проектах не показывают то что на биткоин талке мы сейчас пройдем у меня открыта ссылочка уже Я их еще и оставлю то есть э, предварительные все были, то есть они рассказывали, что из себя представляет проект, да то есть показали вообще свои задумки, официальная да, вот было у нас э, на талке уже 29 число, если не ошибаюсь, стоит, то есть именно релиз сам, э, старт э, продажи самих монеток уже коинов на маркете, да, то есть они листинг идет марки, маркетингом они занимались. Я уже просто извините устал за сегодня много времени очень потратил на, на эти проекты, что я только сегодня не смотрел, решил сразу записать видео, просто не затягивать, потому что они завтра у нас уже будут на, опять же повторюсь, уже на криптобрайдж и не хотел. Завтра выкладывать Хочу за день хотя бы, чтобы кто посмотрит, э, для кого-то я надеюсь это будет очень полезно, кто-то выиграет. Э, очень надеюсь на это. Так, потому что вот из того, что они листятся завтра, решил не затягивать. Так, что вот листинг будет на мастернода. Там будет не, не мастернода онлайн. Тут, альтернативный сайт я Сейчас покажу. В принципе сейчас посмотрим, сколько у нас уже мастернод. Да, там было 50, наверное, около, уже 100%, наверное, 51-52. Так, ну и релиз, то есть белой бумаги, а сзади у них везде будет ссылки, везде линки есть, то есть гляните кому интересно. Дальше у них будет листинг на CoinEgg, это это так ихняя биржа, мы, наверное, не, не будем юзать, ее никто не юзает, но это в 2019 году, да, то есть. Uh, они будут идентифицировать, то есть новые какие-то вот эти вот технологии, которые они разрабатывают, да, они их уже там будут показывать, будут говорить о них, уже будут релизы именно то, что вот они сейчас разрабатывают. Посмотрим, что это будет, вот опять же, с блокчейном у них идет основная работа, посмотрим, в принципе, не знаю, я, может быть, за это время вникну уже что-то что значит нормально понимать именно чем они прям подробно будут да, заниматься что интересно ну, тут не будет окончания то есть дизайна да и всех этих технологий ключевых они уже будут заканчивать финишировать посмотрим здесь опять же идет листинг на кукоин админик так у нас там еще, не знаю, нам, наверное, не стоит обязательно смотреть это уже второй квартал 2019 -го года, ну, в принципе, не так далеко, но почитайте, посмотрите, что там они будут делать, видите, очень много тестовых каких-то работ, тестовых, э, вообще ихних задумок, э, в принципе, видите, бета э, идет, э, какие-то работы, бета-тесты, э, э, это классно, это классно, потому что они не показывают нам сейчас, да, что они сделают сейчас в восемнадцатом что-нибудь, в девятнадцатом году, да, и до свидания, то есть, нет, у них только в девятнадцатом году там в середине будут открываться какие-то тесты новых, да, их них новых э, задумок, они будут реализовывать свои вот, какие-то планы, и они, они не показывают ничего еще, да, что будет как, и поверьте, они, они никуда не исчезнут, и опять же монетка будет в цене сто процентов не уж какое время но будет не один месяц, не два, и не год листик тут кое-какое кое market cup в общем, опять же, в двух словах, опять же, по этой же дорожной карте то, что они нам показывают, что и говорит нам то, что чуваки реально крутые что проект у них классный идея у них просто нереально крутая это те люди, которые реально будут что-то делать то, что будут что внедрять уже то, что есть у нее деньги, это понятно. То, что вас никто не обманет ни в коем случае, да, там, не заберет ваши последние, там, 100 долларов, на которые вы купили, там, 20 монет, условно. Нет. Так что смело можно сюда заходить. А -а -а Серьезный проект очень. Ну, тут у нас идет дальше спецификация. Можно посмотреть название монетки у нас. BDChain, Coin, здесь то не важно тип у нас будет мастернода да. ну и стак естественно по понятно алгоритм quark время блока одна минута 60 секунд время у нас блока будет рандомно от э, а, награда идет извиняюсь от 30 до 260 монеток э, ну распределение будет да я тут конечно не удивлен но здесь да опять же да здесь как и все стараются всегда привлечен, чтобы вы купили мастерноду, но здесь, если покупать, то, я думаю, покупать стоит мастерноду. но ну, естественно, каждый не потянет, она стоит нормальных денег здесь, там, полбитка. Можно, опять же, в шары скинуться, это будет нормально, я сам, наверное, так и сделаю. Найду людей сейчас, я уже там обсуждаю с некоторыми. В принципе, читал отзывы у многих, уже кто-то скинулся, уже ребята взяли, то есть э, вообще довольны видят перспективу. То есть перспектива однозначно есть. Так что смотрите. Распределение у нас идет 90, да, ну и 10. Соответственно, просто ОС. Здесь э, всего у нас монет будет 300 миллионов. прямая 6, 2% от всего. Это в принципе нормально. От такого количества монет. Это, то есть никто вас не грабит ни в коем случае. По мастернодам мы сейчас смотрим, какой у нас идет трой. Ну, первая 5. На таком проекте не будет, что будет 5. Но тут не стоит мечтать, что у вас там будет докупаемость. За полдня нет. Уже мастерно ну, 50 есть. Рой, в принципе, очень хороший. Но это... Здесь опять же говоря о том, что проект как бы... Вы, если захотеть, можете и как бы быстро, да, краткосрочное, да, вложение какое-то, вы можете быстро денег заработать и как долгосрочно, да, вложить свои деньги, они будут у вас в принципе постоянно капать, вы всегда будете зарабатывать с этого проекта, тем более, если вы будете владельцем мастерноды. Так что смотрите, здесь и так, и так, торопиться, и ему, и, ну, как можно поторопиться с тем, чтобы вообще войти, да, войти в этот проектик здесь можно поторопиться а в плане того, чтобы прям сразу брать например, целую мастерноду, если позволят финансы, конечно если нет, поищите людей, для начала хотя бы монет просто возьмите, но здесь можете остановиться на этом витечение, я думаю, будете довольны однозначно и здесь у нас идет табличка по профиту, по блокам, по количеству какое у нас отношение идет да, посы и мастернода количество уже монет ну, тут все понятно сколько будет получать до 50 до да, до 50 тысяч у нас доходит в принципе нормально 27 да, до 20 тысяч блока 27 идет и 3 на пост ну, в принципе даже после здесь монеты вы стакаете ну, в принципе неплохо будет равно зарабатывать Опять же повторимся о том, что, о чем мы говорили. Монеты по цене растут, биткоин растет, то есть. Так, секунду. Биткоин растет, в принципе, и к Новому году, если у вас будут уже монетки с мастернод, либо просто с майнинга неважно, вы по-любому заработаете, по-любому деньги с того будут. Так, ну здесь в принципе мы закончили. Все ссылочки у нас есть, да, то есть мастернода сервисы, где можно посмотреть. Я уже открыл сейчас. Посмотрим. Все биржи здесь указаны. Э -э, кошельки, соответственно, под Windows, под Linux, под mac, под э -э, веб. Кстати, кошелек. Очень круто. Не часто такое видишь. У них, видите, есть. Опять же, ссылку оставлю на Bitcoin толк. Посмотрите. В принципе, то же самое, что и на сайте. Все по кварталам опять же расписано. Здесь очень подробно. По блокам, награды и так далее. Отзывы хотите почитайте, пожалуйста. Вот мастер Да, самое главное, то, что нас именно интересует. Uh, так, смотрим. Вроде 14 дней в паймасе. Сейчас мы заходим. Ну давайте там, пускай возьмем максимум месяц. Нас в принципе это вполне устраивает. Даже вы на шарит скинетесь, ребят, через месяц вы уже будете нормальный кэш зарабатывать. Пол битка стоит, дорого, да, понимаю, лучше в шарит. Ну, то есть смотрите, завтра они уже стартуют на бирже. Я вам говорю, что э, проект однозначно взлетит. Так что вот, э, поверьте, почитайте еще раз внимательно, почитайте отзывы, почитайте комментарии, где что. Я смотрел, проект уже кто-то рекламировал. А, очень довольный, очень много кто о нем говорит. Думаю, смело можно зайти, что я сам сделаю. Так что, я думаю, на этом все. Всем удачи, всем профита. Всякие вопросы, то есть остались, да, если я где-то что-то не так сказал или что-то пропустил, в комментариях в личку пишите, пожалуйста, в скайп мне, где найдете. Отвечу, то есть по поводу шарит, можете тоже написать, может быть, и правда сбросимся с кем-то из вас еще. То есть, ну да, это обсудим. Все, всем спасибо за просмотр, поддержите лайком, подписочкой, кто еще не подписан. Все, до скорых встреч, всем пока.